привет, с вами я Кирилл, и сегодня мы играем в ресторан. Сделай свой ресторан. Так, привет, hey, Кирилл, канал 0. Welcome, my в ресторан. Здравствуй, приветствую тебя mm -hmm. в моем ресторане. Так, mm -hmm. что дальше там делать? Данная сессия заказом пустая. А что еще нужно? А мне нужно сходить в этот? Пойму, что делать-то мне? Что от меня хочешь? Да, он да, так да, что хорошо, а? А вот, а, Машка, что ты там будешь брать то Я выбрала. А я тоже выбрала. Так что вы хотите? А вы что хотите? Да -мо! Здравствуйте, персонал! А вы должны не говорите такое, девушка? Так что просто кто? Мне там такие рищи заказов так. Так бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Жарим яичницу. Дальше идем. Вот это тоже жарим. А, -а, -а давай быстрее, мне тут клиенты ждут. Твоя мать. Что уж так много? Так, что это? Так, можно брать еду? Так кому иду, кому? А, это ты же Таш, точно. Забыл. Так, что тоже яичницу. Подождите чуть-чуть. А, -а, а, твой мать, что ты взял? Так, шо, иди бери там что-нибудь. Я вообще ничего не буду, успеваю, нужно повара нанимать. Подожди, а если я найму повара, то что мне делать? Я повара не хочу нанимать. Как вам с этим наш... А, оху... Так, спасибо за чаевые. Как ваша наша наша еда? А, ну, вкусная. Спасибо. А почему вы, кстати, одинаковые? Ты что, тупое, мы от блесняшки. А, понятно. Так, что вы хотите. Почему вас опять одинаковые? чуть-чуть так жарим жарим жарим жарим жарим так, кому, кому? или кому или а вот вами я тоже ватня. что там, а, что там? А, тут еще вот кто, -то, кто -то Чего? Жрите чуть-чуть. Я вообще не успеваю. Чего ты делаешь ничего? На тебе, жрите, падлы. Жрите. Жрите, падлы. Так, кому жрачка это? Чья это жрачка? Нас забирай, падла. Почему этим должен я заниматься? Еще припёрли. Пойдём, а Сколько можно? Вам, вам. Вам. Садитесь на вот этот столик, у нас уже места мало. Так, выбирайте свой заказ. Выбирайте. Так что я же мне выбрать? У вас есть квас? Какой квас? Нету. Все, идите на Да почему меня все послали? Так, вот сюда. Что у вас тут? Жрать еще три? Давайте. О, приготовилась. Так, кому это? Это чая, да? Это да? Ай-яй-яй. Твоя жрачка, забирай. Я могу нанять персонал, я могу нанять сюда мой повар. Пока схожу в магазин. Так, что я могу купить? А, я ничего не могу купить, точно. Что за повары такие? Достать приготовление. Жрите, падла, жрите. Что это вот это такое? А, очистить. Чистить или Деньги. Деньги. Мне нужны, конечно же, чая и Фига какой богатенький пришел. Мне его нужно. А чтобы я буду готовить. Так. Повреди нахрен. Я буду готовить. Что вы хотите? Выбирайте быстрее. Где мажор? Так. Я выберу. А вы довольны обедом? Довольно обедом. деньги. Деньги. Посмотрим, что тут продают mm -hmm. это все за робоксы mm -hmm. а mm -hmm. mm -hmm. так что mm -hmm. я могу еще купить? Что Я не понял А не 40 тысяч стоит точно А что мне не хватает больше? Он такой мистер, а он денег оставил Я уже говорила, много денег оставил как мебель, что я покажу. Так, что сюда? о нет, не сюда. Как как его удалить? Ой, вот, вот сюда поставим. сюда поставим. Вот сюда поставим. Вот сюда Вот сюда поставим. А, нет, я не хочу перестануть закрывать. Я подрешу, что я так, что же я могу купить? Что же я могу купить? Да, да. А, я могу к этому купить. Это Покупаю. Купить даже что? Ой. Блин, за 800 робоксов. Жалко, жалко. А так хотелось. Можно второй этаж купить? Так, здравствуйте, я только у меня в Сауровича. Будет садиться. Тут пока персонал без меня справляется с оборудованием. Пойду посмотрю пока что это за оборудование могу купить. А, вот какое. Одну тысячу рублей не хватает. Блин, жалко. Какие предметы я могу продать? Так, ладно. Что я могу на втором этаже купить? На втором этаже наверное, ничего, да? Пошел. Как повернуть-то? А как поворачивать? Ладно, вот так вот. А как поворачивать? Ладно, вот так поставишь. О, живете уже на этом столике. О, еще денежки. О, еще денежки. О, еще такая штампа. Капец. Капец. Пошло тут у меня народу. Ура будет как второй левел. че, встал, давай работай. Кому давать-то? А вот кому. Держите, поешьте. Вот. Спасибо, ну, Красно тут есть пэты. Так что тоже их Барю все такое дорогое. Ладно, я куплю пока вот этот столик. этом а приду, куплю шарики. Ставим. Тут О, тут офигище денег. Я вообще не плачу? Как его? О, здравствуйте, вы пришли! Здравствуйте, я пришел вашу ебать. Да не на не нравится не ходить. Я сейчас буду копить на шарик. Да иди ты со своими шариками. Радше. Так, о, жрачка, кому, кому, кому, кому? Так. Народ у меня потерял. Вот пришел бы этот мажорик, и он не заплатил. Так, сколько там стоит шарики? Я так. О, мне как раз. 700. Ну, она не хватит мне на шарики. О, наш... вот, шарики. И 750 надо. М -м -м -м -м. Я остался совсем немножко, я могу купить шарики. Кто <связываю> это было? Что это было? Что-то было все, мне хватает. Мажора нет? Мажора нету. Ну, Понятно. Я могу идти купить себе шарики. Что я купила? Так, не могу я добавить шарики. Я поставлю шарик вот сюда Красота Даже деньги оставляю Как это классно Кстати, мне нужно сейчас взять тарелку Я появился А вот этого вот Шутил. Ой, я прям, прям тыкнул так, чтобы я в деньгер О, О еще много уйду добавили нам. Все, у нас добавили. Худок, я не знаю, как, что это такое. Я, я знаю что я не помню, что это. Крекеры вроде. Не знаю. Не помню. Ну, тысяча купить э, что, ж могу... что ж я могу купить тоже я могу купить 110 литробоксов за Это... какие тут цены о я хочу вот этого купить Ух, класс, классный просто, просто классный вот заходил вот в эту школу, вроде там такая же заставка была. Так, что, мажорика нету? И чай. Так, я вот сюда поставлю, вот сюда вот. А как его поворачивать? Как его отправлять? Я поставлю вот так вот, сюда, вот такого вот, вот, вот. Что, вкусно получилось? Да ни хера.